Опять этот вопрос про автономию, про Лизгистан. Ичахуа, ты живешь в Дагестане, да? В Дагестане Лизгин живет больше, чем в Азербайджане. Требуете, да, автономию у России? Требуете, да, для себя, для Лизгистана автономию в Дагестане, в России. Что вы сразу на Азербайджан? На Азербайджан рыпаться только, да, можно? Мы здесь, лезгина Азербайджана, Азербайджан, я лезгинка чистокровная. Я прекрасно здесь живу. Я великолепно здесь живу. Я здесь живу лучше, чем вы живете там, поверьте мне. Я живу в столице Азербайджана, в Баку. Я спокойно в Баку могу устроиться на работу, на любую работу, которую позволяет мое образование, моя квалификация, конечно. Наравне на с любым азербайджанцем. У меня точно такие же права. Как у любого азербайджанца. А теперь, Ча, скажи мне такую вещь. Ты же в России живешь, правильно? Дагестан, Россия. Если ты приедешь в Москву, я же в Баку живу, в столице. Ты приедешь в Москву, ты сможешь устроиться на работу туда, куда может устроиться, допустим, Иван Иванов. Между тобой и Иваном Ивановым выберут Ивана Иванова. Я умолчу уже про работу. Ты нормально себе квартиру снять не можешь в Москве, будучи гражданином России. И ты говоришь, что вам там хорошо, а нам, лесгинам, здесь в Азербайджане плохо? Нам тут великолепно. Нам тут прекрасно. Нас любят, нас уважают, нас называют гардаш, чагардаш нас называют. Как только лизгин наслышал, а ты лизгинка, да, чагардаш, сразу... Ну что хотите, э? вы что хотите? Нас, мне не нужна никакая автономия, мне здесь хорошо. Меня здесь принимают с моими, у нас 98 школ с лезгинским языком, там, где лезгины уплотненно проживают, в Кусарах, в Хачмазе, в Худате. Я точно не знаю, я живу в Баку, но я знаю, что эти школы есть. У нас тут все прекрасно, мы лезгины здесь живем великолепно. Не нравится кому-то, пусть едут в Дагестан. А ты живешь в Дагестане и почему-то строишь свою автономию в Азербайджане. Зачем? Зачем? Немножко подумай, зачем это тебе нужно? Что ты будешь делать? Зачем?